Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Центр Сангейст начинает свою программу. И сегодня у нас достаточно необычная программа. Никакой эзотерики, никакой астрологии, никаких финансов, никакой политики, а только искусство. И на экранах вы видите, дорогие друзья, известного человека в Соединенных Штатах представьте, не только в Соединенных Штатах кстати, а на территории России на территории других бывших союзных республик, это Наташа Реймер Наташа, здравствуйте доброе утро в Чикаго 10 часов утра Наташа Реймер живет в Нью-Орлеан это Новый Орлеан это то, где был Печально известный э, шторм, который назывался... Катрина, да? Ураган. Ураган Катрина. который унес жизни очень многих людей. Город был разрушен, но сейчас не об этом. Это все очень и очень печально. К сожалению, это факт. Но мы сегодня будем говорить с Наташей о искусстве, поскольку она является известным театральным... Э, деятелем, основателем, руководителем организации москов Night, Найт» по-английски или «Московские ночи». И это, насколько я знаю, наверное, единственный театр в Соединенных Штатах, который играет за на русском языке, который получает дотации или гранты от правительства Соединенных Штатов. Это правильно, Антош? Только одну вещь я вам скажу. Как Мы, скажи? конечно, не, не первая такая и мы играем все на английском языке. Это, на англий... это удивительно, потому что пьесы, совет, русские советские пьесы на английском языке, и играют да. актеры, англоязычные актеры, причем англоязычные актеры говорят на русском языке. Я общался, было время когда-то с некоторыми из соратников, Наташи, актеров, которые американцы, но они мы беседовали на русском языке в том числе. Вот, Наташа, расскажите немного о себе. Вы очень давно проживаете, я позавчера отметил 25-летие своего пребывания в Соединенных Штатах, но вы на 10 лет больше. да. Вот и э, вот. Давайте, как вы, с чего вы начинали, как вы к этому пришли и как вы организовали ваш театр, который очень известен, но очень популярен. Ну, во-первых, я спасибо большое Михаил, за такие замечательные все слова. Я только хочу внести некоторые пояснения. Москоу угу. Найт, которую я организовала в 1999 году, является организацией знаете а они театром. Театр — это, это, это подразумевает помещение, театр, знаете, где -то, где -то, где -то. А у меня просто организация, которая представляет русскую культуру. Здесь, в Луизиане, в частности, в Новом Катрина, а мы вообще зарегистрированы рядом с Новым Орлеаном, Считается джеффертон Пэридж. И это мы делаем разные-разные у меня, разные направления. Конечно, основное направление есть театр. Другое направление, например, русские э, зимние фестивали, которые включают все виды искусства, включая музыку, э, танцы, песни, какие-то сцены, базары и так далее. Но это я уже давно делала. Последний раз я сделала в 2010 году. Это включает в собой образовательную программу, когда я приглашаю интересных людей с лекциями, или, или а, они раскатывают. И, и например, вот, и, и, э, и, сту, и мы делаем всякие со студентами тоже всякие для них интересные программы. Ну, вот. А все это началось давно-давно-давно, ну, когда я была еще совсем ребенком жила в городе Винницы и ходила с мамой на трофейные американские фильмы. И можете себе представить, какое впечатление на меня производила пленительная актриса Дина Дурбин. Если вы помните. помню. Дина Дурбин. А, Дина Дурбин, да, помню. Даяна Дурбин, да, это другое произведение. И я помню эти фильмы с ней, я помню, что это настолько меня поглотило, что я... В общем, я в тюреме Я внутри тюремей играла, и все вот так подтянулось. И, конечно, мечта быть актрисой, она, не... она у меня была. Мечта балерины, она у меня была. Я и танцовала, и пела, и не знала, что я делала. Но в конце концов, вот как-то э, так жизнь повернулась, что после... потом мы жили в Литве, что после, э, когда я закончила все-таки среднюю школу, я помчалась в Москву. Не знаю, каким образом, но видно, так звезды стояли. Это точно стояли так звезды. Я подавала документы в Государственный институт театрального искусства, именно в Сегодня это называется э, Русская академия театрального искусства, Гитис. И набирала Мариуса Кнепель. Маленькая такая худенькая женщина которую я, правда, маму очень знала, вообще как бы не знала, я знала только Станиславского, Немировича, Данченко, но потом, конечно, я узнала, что она была их ученицей, и вот это вот все. И, как ни странно, так получилось, что в свои 17 лет она все-таки меня взяла на режиссерский факультет, что было, конечно, ужасно скандально, все кричали, кто допустил этого ребенка, что тут происходит, надо было иметь два года стажа. Но я гордо сказала на вступительных экзаменах, что у меня стаж очень большой, потому что в средней школе я ставила спектакли. Ну, в общем, так получилось. Как это получилось, так звездам было угодно. Вот. И с этого момента я стала заниматься серьезно. Это была режиссура, и это было актерское мастерство, и все другие всякие, и, и музыка, и вокал, и фехтование, и история театра, и все общеобразовательные предметы. И вот так прошла моя пять лет какая-то ну, удивительная жизнь в Москве, которую я, вы знаете, жила как во сне. Я не, просто не осознавала, наверное, в силу своей молодости, я настолько растерялась в этом институте, настолько все были взрослые и было столько у меня всяких приключений в этой жизни. Но, как ни странно, в начале мне удалось со второго курса очень хорошо продвинуться, и я вдруг поняла актерство, и я очень много играла в институте. И уже потом, когда я за, заканчивала, и Мария Вячеслав, конечно, нас всех опекала, особенно меня, я отправилась в Сентерополь ставить первый спектакль Варшавская мелодия», но тоже делала в каком-то тумане, мне помогал главный режиссер. А потом я приехала в свой город Шауля, потому что там жили моя мама и бабушка, и главный режиссер этого театра, он был тоже учеником Алиосином, потому что все учились в Москве, это было единственное место, или, или в Ленинграде в то время. Ну вот, и он меня пригласил ставить дипломный спектакль. И вот тут я стоял, осталась совершенно одна. Меня никто не трогал, меня никто за мной не смотрел. И вот стали открываться какие-то вещи в голове. Вдруг я ощущаю, что что-то стало открываться, что, наверное, было заложено и положено совершенно бессознательный какой-то слой. И я стала работать, и, и вроде бы хорошо работать. И я столько давала актерам, и столько они мне давали. Мы все были очень молоды, так что вот с этого момента я как-то двинулся. Я, я поняла, что я режиссер. Вот, что я хотела вам сказать. Ну, совершенно замечательно. Я знаю также, что вы. А у вас звук, Михаил? Я вас не слышу. Окей, сейчас все нормально? А сейчас да? Да. Я знаю, мы с вами беседовали, вы несколько лет тому назад ездили эм, да, в, Литву, в да? Литву, да, где получили какую-то очень и очень серьезную награду. Вот расскажите, Нет. не награду, но у вас вам дали какой-то там человек, там, что такое там. Ну да, просто театр, театр. Дело в том, что я, я, быстро скажу, что я начала в Шевляйском театре, но я уехала в Пизань работать, меня Мария устроила в театр «Виновым зрителем», потому что я была маленькая, я могла там и играть даже, и, в общем, и режиссировать, я ставила там спектакль один за другим. А потом так жизнь повернулась, что меня опять пригласили ставить в Шевляй. А потом меня пригласили стать главным режиссером. Так что я там, я действительно с этим театром, связано. А потом жизнь так вообще повернулась, и я уехала уже в Вильнюс, потом в Москву, потом я эмигрировала. Но вдруг в 2011 году все-таки театр, который праздновал свое 80-летие, они решили пригласить меня поставить спектакль. И я поехала и поставила свою любимую пьесу Шварца «Тень». А, вот, и это было большое для меня счастье. Я там почти провела пять месяцев, это было очень интересно, и работала со всей труппой. И, конечно, когда было потом празднование, мне дали от города какую-то там грамоту, не знаю, там у меня это еще все есть, потом еще меня выбрали, как я как бы амбассадор как бы от литвы ошибляет, когда я выиграл этот конкурс, все за меня голосовали. В общем, вот такая вот. Но я очень вот как-то связан с этим театром, угу. и со своей той... Ну, я, я, да, я читал прессу... Опять я вас не слышу. Я вас не слышу. Так, так. Сейчас будете слышать. Но я читал э, прессу... Э, ссылки были на то, что вы там были, и вам все-таки дали какое-то там, ну не знаю, человек там года там или что-то такое там было, какое-то происходило. Да, да, мне дали вот человек, вот посол какой-то, посол сочный какой-то. Посол Добрый годик. Да, да, да, это правда, я был да, это правда. Да, было когда-то такая... Наташа, это очень здорово. А скажите, пожалуйста, вот вы ставите пьесы, все таки вот из этой организации, которая называется «Московские ночи», какую роль театра занимает, это все таки не театр, это гораздо шире, но вот какую роль в этой организации занимает сам театр? Там театр занимает большую роль, потому что это моя, театр – это моя жизнь, это, это то, что я делаю. Поэтому я старалась ставить спектакли, и вот э, после, я вот, поставила спектакль 14, а, в 2014 году, значит, в 2011 году я была вот в «Любве». А я когда вернулась, был 12 год, я же не могу просто так сразу сделать спектакль, поэтому я должна писать гранты, проводить, как здесь да. говорят, фандининг, фанрейзинг и все. И я поставила золушку в тринадцатом году тоже Шварца, которую мне перевели. И э, очень, я очень довольна. Мне так хочется моего любимого драматурга, чтобы знали в Америке. Это первый первый перевод, первый постав. Это замечательно, поскольку было очень много спектаклей и фильмов были по Шварцу которые шли неизменно, с а просто с потрясающим успехом. Совершенно великолепные актеры играли в этих фильмах. Не будем перечислять. Многих уже, к сожалению, нет. Это все-таки было достаточно давно. А скажите, все-таки американские актеры играют на английском языке? То есть, получается, все пьесы вам кто-то должен перевести? Обязательно, да. Поэтому у меня переводчик, с которым я работаю, или я ищу переводы, или я заказываю перевод. Но, конечно, вот что мне хочется, мне хочется познакомить всех. Это, это считается всю публику, знаете, всех, кто живёт. Вот, вот у нас, чтобы люди понимали, это, не, это русский театр, но на английском Совершенно потрясающе и очень и очень необычно. Играет или на английском языке, или на русском языке, или на французском языке, но не играет как правило скажем, вот дан, как в данном случае американские актеры, русские пьесы про на английском языке mm -hmm. а, скаж, скажите а, ну вот все-таки это организация, это не просто театр это организация и вы говорите, вы приглашаете туда кого-то там, ну еще для чего, чтобы просто скажем, русское искусство, русскую культуру в Средненных Штатах прививать или это просто универсальное, международное вот какое-то такое искусство. Ну, искусство всегда но международное. Ну, понятно, инвенция. да. Но не да. какой-то отдельной страны, в данном случае, вот пьесы русские, значит, вы хотите, чтобы это было все-таки, э, здесь понимали театр, искусство, вот как, как это было русские э, значит, э, постановщики русские, э, люди, которые это все э, создавали. Так вот, ваше все-таки намерение именно это, или это чтобы было просто вот шире, чтобы люди жили в этом мире искусства? Вы знаете, что мне, мне очень хочется, чтобы, во-первых, люди узнали э, замечательную драматурку, писателей или поэтому. Да, мне очень это важно, мне очень это важно. И мне хочется создать, я же это создаю с американскими актёрами, ну, своим внутренним русским театром, потому что внутри я же так воспитанная, это моя, как здесь говорят, моя ниша, которую я нашла. Так что я не, не замахиваюсь на какие-то западные американские пьесы, я недавно, год назад, правда, я сделала одну очень интересную пьесу, но сам по-другому. Но я хочу, чтобы люди видели и понимали рус рус рус русскую поэзию травматургию, трозу. Вот mm -hmm. это мне очень хочется. Сделать. Поэтому я считаю, что это это моя миссия. Совершенно замечательно. Дорогие друзья, обращаясь к нашим YouTube зрителям, радиослушателям мы находимся в центре Сент-Гейтс. Меня зовут Майкл Мелихов, руководитель центра, и у нас на связи Нью-Орлеан, Соединенные Штаты, и Наташа Реймер, которая является организатором, вдохновителем и создателем такого известного центра организации, которая называется Москва Найт или Московские Ночи в котором очень и очень большую роль занимает именно сам театр.